Ну что, попробуем? Вот такую. Что-то. Что-то сидит. Мелочь какая, а? Какая-то мелочь, нет? Да, схватила мелочевка. Что же у нас схватило? Огромная рыба окунь. Ты смотри. Ну что, в садок положим. Первый не надо опускать. Опа, нифига себе. Оба. голавлик, Не, окунь. Ты смотри, какой. Окунек схватился, а? Неплохой окунечек так тебе на музыку попробуй ну, сейчас отсплить смотри как он схватился хорошо какой акунечек а? хороший акунечек ну, пара акунечек ну ладно пусть плывут вот пусть плывут